Я обязан исполнить последнюю волю усопшей, Зачитаю вам ее завещание. Старшему внуку Анна Геннадьевна завещала свой дом, машину, фамильное кольцо и все движимое и недвижимое имущество. Младшему же внуку, усопшей от щедрости своей, завещала свою драгоценную учетную запись в спин -сити. Come on. Деньги на тебя летят, как будто ты попал под, под Этот твой счастливый билет, и теперь ты живешь на стиле Новый айфон от сире Полгасины синерины Десятки фото с ними Яхты, белые, автомобили Это все твое, ты готов осилить сейчас Все, что тебе необходимо сделать один оборот еще обороты в кармане жикпот И теперь хоть стой, хоть падай, хочешь танцую лампаду Ты взрываешь куш, забираешь все Не падай друг мой друг Возьми лапату, да Спин Сити, Свы ждять Это Спин Сити Ты не знал, не спин Сити Твой капитал на Спин Сити э! Спин Сити, новый лямбза не У руля Новый лидер, твой капитал на Спин Сити